Итак, э, вопрос, что-то услышал человек о Боге, что-то отозвалось в его сердце, что-то потянуло ему, какой путь, какой путь избрать. Мне в личке часто пишут люди э, письма, посоветуйте, какие нам посмотреть фильмы или обучающие программы, чтобы мы могли понять, как нам стать э, мессианскими. Я вам хочу сказать, наверное, можно много чего посоветовать и ничего не посоветовать. И, наверное, второй вариант лучший. Ну, что смотреть, мыслить, что искать. Я думаю, что во-первых, человек должен просто искренне молиться и просить Господа Бога, который слышит искреннее сердце, открой мне себя. Вторая вещь, я советую, это небесное, это Библия, то есть нет другого, более ясного ответа, чем это. И Читать желательно без э, внешнего навязывания каких-то стигм и стереотипов. Они придут все равно на каком-то этапе, потому что человек не может быть абсолютно нейтральным к изучению Писания, особенно если он делает третий шаг ищет общину. А ее, да, нужно искать, нужно найти каких-то людей, которые э, веруют в Господа Бога, ну, в данном случае я евреям, конечно, советую искать мессианскую общину и не останавливаясь над первым шагом. То есть, первый – это искренне молиться, почаще молиться и систематически изучать Священное Писание и пребывать в общении с другими верующими людьми. Я думаю, нет шанса, даже маленького шанса, что человек не обретет стабильную грамотную веру в Господа Бога. Я сейчас не говорю за университеты или за какие-то учебные образования, это все уже следующий шаг. Самое важное внутри стабилизировать вот этот стержень. В каждом у нас есть вот эта дыра, потребность Господи Бога. Если мы делаем эти три шага, то эта дыра закроется. Потом уже будут другие вопросы, другие поиски, как выучиться в том или в другом, или разобраться больше, это уже другие вопросы, но именно чтобы стать просто зрелым верующим, важно молиться, нужно читать Писание и стараться исполнить требования, которые Писание говорит, и нужно обязательно иметь общение с другими верующими людьми.